Снова солнце ушло за черту Меж прошедшим и будущим днем. Если в прошлом посеем мечту, то в грядущем надежду пожнем. Сколько счастья и бед протекло Через судьбы умы и сердца. Только сказок живое тепло не исчерпать во век до конца. Началась эта сказка с беды. Над землею прошел суховей, не оставил ни капли воды, Ни травинки, ни птиц, ни зверей. Дни проходят, как будто века, Зноем сушат усталых людей, только солнце, живая река, все течет, не кончаясь нигде. Опьяненный властью своей, до да других ему дела нет. Обреченных на голод людей хан созвал на последний совет. Слушай волю мою, народ! Будет долгим наш поход. Здесь любая тропа нелегка, не под силу она старикам. Повторяю, останутся здесь все они. Же ребенок не знающий пут, сын не хочет покинуть отца. У отец мой останусь я тут, чтобы остаться с тобой до конца. Кто за здесь дорогу тарит, В жарком мареве солнце дрожа, намекает, о чем говорит, что твердит языком миража. Дорога петляет, кружит, пересохла от трещин земля, снова солнце порожнику вшин, Раскололся о камне звеня. Потерялись жизни следы, кто дорогу в пустыне найдет. Кто отыщет источник воды, кто людей от смерти спасет. Самый юный, склоняясь к сундуку, шепчет. Слышишь, отец, помоги, как находит источник в песках. Кан Юнсу подарил скакуна, Подивился смекалке слегка. Караван бубенцами звеня Снова тронулся счастье искать. Но от счастья лишь шаг до беды, Если правит не мудрость, а нравится. Видит хан, что в той изломах воды Камень дивный блеснул, заиграв. Кто достанет находку мою, Награжу, как не видовал свет. Друг за другом скрывались волна, Гибли войны, полные сил. Сын отца потихоньку спросил, Что за камень, он здесь и нигде, И ответ мудреца удивил. Отражается камень в воде, это птицы священное гнездо. Брать не должен тот камень никто. Только хан не поверил в запрет, что для хана чей-то совет. Сколько лекарей билось над ним, Разве мертвую душу спасешь, Только юноша, помня, наказ, обратился к нему напрямик. Всех не раз я от гибели спас, Но мыдрец-то не я, а старик. Я слушался вас, Я отца взял с собой. Вам осталось чуть-чуть до конца. Только можно еще уберечь вашу жизнь, если камень вернуть еще. И прозрел за мгновение хан. Круг бесцельный замкнулся и вновь заспешил к старикам караван, И вела его к цели любовь. Много счастья и бед протекло Через судьбы умы и сердца, Только мудрости вечное тепло Не исчерпать во век до конца.